Приветствую вас на канале play Мы продолжаем играть в White. White, правильно не знаю. <смех> Назвать. Так, загрузка данных профиля. Загрузить. Так, автосохранение. Это без разницы. Давай. Продолжить. Да у чудовища когда открыт экран снаряжения время замедляется экран снаряжения. можно подумать у нее кстати какие-то инструменты я брал где делать мне все эти приблуды два патрона всего Это Кошмарно, надо где-то остановку так найти где делать там, запчасти -то есть Ну, вырвался, по крайней мере, из лап чудовищ. Это уже хорошо. О. Вот так. Ой, ешь твою мать. Опять у меня все это полетело. Так, настройки. Управление. Назначение клавиш. Сбросить да вот. все, назад все сделали ну сбрасываться да. даже не знаю, как реагировать тут-то есть что-то? нет, это не разбивается ой-ой-ой ты. Перезаряжу Перезаряжу Нет Я не могу поверить в это Что нам пришлось расстаться где-то Подобрал Куча трупов. Вон там наверху, как я понимаю, ходит где-то. Нет, нет, нет. Еще раз поджечь что-то. Нет. Хватит. Ты меня приглашаешь что ли? Нет. нет, нет, нет. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ё-моё. Это беспалево называется. Боже. Честно сказать, я немножко очкую, потому что... Э, не знаю, то ли мне пробегать побыстрее это дело все, То ли... То ли, то ли, стоит. Ладно. Опа. Это я возьму. Поджечь. Нифига мы не будем поджигать, подожди. еще спичка две осталось, все. Нифига с него нету. Так, ладно. Вот со спичками-то у меня проблемка. Как туда попасть? Что это второй этаж? Не протиснуться. Так, придется отстреливаться, да, я так понимаю? Сейчас кто-то выйдет и начнет хреначить вон из всех ворот. Давай. Да мусор вообще по пошли эти а на второй этаж можно еще залезть подобрать давай чтобы все патроны были отвлекающий маневр готов для кого? Давай-ка на второй этаж сначала. этот топорик нет, взять. Стоять. Блин, вот так. Ха-ха-ха. Ну ну пойдем, пойдем. берем это прокачка какая-то моя спички неплохо спрятаться ой мама Кто-то говорит кто-то где-то разговаривает и прятаться прятаться надо кто ты нет не стреляй я не монстр я врач марсела хименес вы марсела. были в скорой когда она разбилась да? Да, мы чудом спаслись вы видели кого-нибудь еще моего пациента лесли я видел как он убежал вперед но но идите сюда только тихо что там сами посмотрите эти существа гнались за мной до самой деревни за мной тоже они повсюду почему дело Я просто... прошел через те ворота Боже. Их слишком много, всех не перестреляешь. Если один из нас отвлечет их, то второй в это время сможет открыть ворота. Оружие ведь у вас? Как Вы... скажете. На ну, что тварь намекаешь? <звы> Давай-ка, давай. Вот он, второй этаж, да? Проклятие. Так, Давай ка сюда. Хотя где у меня это оружие-то? Как, блин, забыл, забыл как настройки управления, клавиши. Как влево, так фонарь, ударить, краса, так это понятно, подтвердить. Отменить поджечь. то мы тоже знаем. Выстрелить, прицелиться, ускориться, перезарядить, ходиба экран снаряжения. Вот так вот. А, надо нажать просто. Ой, -ой это я что-то могу сделать? Зажигательный болт. Аптечка. Дробовик. Ага. Или дробейк у меня уже есть. Так, так, так, так. Один, два. Ч, за зажигательный болт? Давай попробуем сделать. Для агонии. Сделать болт для агония. А где у меня агония? Так, ладно. Бутылку мы потом, если что, подберем. Опа. Так, управление в пробел остановить стрелку. Синий успех, красная неудача, так, обезвреживание, мин ловушек. Если стрелка становится в синей зоне, ловушка будет обезврежена, и вы сможете разобрать ее на детали пробил остановить стрелку Еш <звук> твою мать-то, все понятно, берем, ага, вот у меня еще что есть. Так, блин. Так. Так я, блин, весь скончаюсь. Берем. Вот-то там у меня прямо опять спрятаться. Нету ничего. Подобрать бутылку. Вот так. Подоб... О, подожди. Граната. Так, мы два прицелились. Новый предмет. Граната. ха Охренеть. Ну это хорошо, хоть за гранаты сходил. Если что, у меня топор есть. А, зеркало, давайте попробуем прокачаться. Она фрагмент 4. Парница Майн Хейнсон просто огонь Упорная и серьезная Такие женщины мне нравятся Но с ней шутки плохи Сегодня она едва не засекла Как я пялюсь на ее задницу Первый рабочий день следователя. Да неплохо Че, Не вижу ничего плохого в этом Если девушка хорошая Почему бы и не попялиться Глаз порадовать Давай а, да, да, удержи, Хорошо. А! Давай, вставай. А, моя голова. Голова не жопа. перевежи, да лежи. Встаем, Уходим. Нет, мы туда пока не идем. Это вам пригодится. Не Да меня ведут. Детектив нас. Давай, говори. У вас есть такой ключ? Это ключ от дверцы шкафчика. Все содержимое ваше. Пожалуйста, возвращайтесь, когда захотите. А, а, надо ключи, все понял. Ищи ключи, собирай. Открывай. Так, а тут у нас чего? Карта, да? Это карта такая же невнятная, как и местность. А что-то должен собирать, куда клеить? Я так понимаю, нет? У нас на доске ничего нет, нет тут ничего нет. Все. Так, ладно. Допустим. Так, новая ячейка. Все. Ой, ой, ой, нет. Мы на прокачку давайте. раз не получилось зайти так, первую надо здоровье прокачать так максимальный уровень ускорения вот урон в обязательно да вот это вот можно так ну вот не знаю даже надо мне это не надо вот это я точно знаю что надо длин них мне не хватает здесь вообще уровень 5 на 5 тысяч надо 9000 требуются очки 9000 лечения с плюсом а у меня еще и оружие есть так. А потом, потом прокачаю. Подсоберу, поднакоплю. Сейчас пока сохранится. И вот это. Пойдем к зеркалу. Сейчас, пока я с ним не поговорю, то это получается. Подобрать. Нет, мне нет, а надо подбирать. Я знаю, как мне надо подобрать. А вот так. Сюда идем. Вот здесь подбираю. это все отвлекающие маневры это я должен бегать, прыгать, прятаться сюда а где-то что-то здесь не брал где-то еще спичка одна была, точно помню я не могу подпылить здесь все к чертям собачьим где-то еще, короче, спичка была одна точно помню, что не смог ее подобрать Даешь ее, мать вот сюда повернись вот, нет, ни хрена, эта бочка не разрубается. Вот здесь, может, где-то я что-то не взял. Ладно, внизу, наверное, там. Давайте с ним говорить тогда. Сами посмотрите. Смотрю. Эти существа гнались за мной до самой деревни. За мной тоже. Они повсюду.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 Опа! Ах! Проклятье! На есть ворот. Покрутите его, чтобы пропустить меня. Давай. Ручу и вирчу. Вижу. Эй, сюда. Да-да, сюда. Давай беги. Старик нарывается. Убьют его. Контрольная точка. брать а, Подожди ты. Ты чё тварь? На. На. Падла. Так это. А где-то гранаты ну, точно есть. Точно знаю, что где-то есть. Тех не перестрелять давай вот я должен вниз как-то да, уйти у меня был что одноразовый это плохо так просто знать бы куда идти еще Опа! На! Да! Может, тебя еще что-то поднять можно? Опа! Подождите, подождите. Я срабатывает. Черт, надо найти укрытие. Ага, еще и по мне стреляют. Давай-ка наверх. да вот что-то взяли спички сжечь что сжечь-то честно сказать даже не знаю вот я вот это взял бы а вот что сжечь понкой да Что я вот так вот просто спички тратить тоже не вариант. Так. Ой, ой, ой, ой! -ой. Главное, чтобы не вынесло. Откуда не просили его. Опа. Ага, вот так вот можно, значит. Блин, оп. Ой. Вот, еще выше можно. Чего у нас максимально чего-то? Не говори, что ты зависла. Может, поймать-то. О! Что Блин. Да Взять спички хоть, блин. Спички вернул. Попа. Что-то есть? Ничего нету. Блин, ключи еще искать надо. О. Есть. Есть контакт. Не надо мне там смотреть нечего. Уже один раз посмотрели на. Да. Единственное, что, главное, чтобы это не был босс какой-нибудь жирный, которого хрен завалишь. ой ой ой ой ой, -ой. Я прямо в кладези какой-то нашел. Неплохо, неплохо. Нет, вот в вот этой статуэтке не может быть. Давай. Нет, нет. Спускаемся. Спускаемся, все. Нас низу никто не ждет. Готовы. А, вон он, кто это? Господи, а я ходил и не видел его. Ну-ка, давай-ка решим эту проблему. Там сундук. Спускаемся. Подожди. Спускаемся. Все ли так легко и просто? Вот так и смогу я в него. Нет. Не смогу. Видимо, что-то надо предусматривать здесь какой-то механизм должен быть его освобождение Будешь поджигать или нет? Беги да. Вот так. Подобрать Зажечь. Поджечь. Да. Что имеем? Кстати, надо здоровье поправить, что ли? Так. Блин, а что такое вот? Где-то граната. А вот здесь у меня что-то максимально сделано. Так, использовать пробел. Ладно, это потом. Когда кто-то близко будет. Так, всех не перебить. Открываем. Смотрим. Да не то. Вон, блин, это копия вот эти стрелы или что-то. Гарпут, мощный гарпут для арбалета арбалетагония, который предназначен врагов. Вот так, это, это я уже понял, что это для чего-то стреляющего. Так, мне вообще сюда надо было первоначально-то. кто должен поджечь, да, могу поджечь? Что поджечь? Давай, чтобы не встал, мало ли, вдруг вы встаете. что-то еще поджечь? И это посмотреть. Так, ничего нету. Вот, арбалет. Все понятно. Подожди. Сейчас мы определим арбалет. Так, сделать болт, если выбрано огонь. Э? Ну-ка, давай-ка. Вот это что у нас? Это у нас вот так вот. да. А вот это как действует. Блин, от этого где-то фига. Я вот этот рычаг нужен. Вот это что. понятие Что у нас здесь? Открываем. Подобрать. Рабовик. Зарядить. А у меня там что двух стволка стоит, так обезвредим? Так. информация ка варианты а вот так вот надо все понятно тут никаких вариантов нет тут заряжен и заряжен хрен с ним тут вариантов тоже никаких да и а, о он одна птичка есть давай я пока от пистолета прятаться и мы не прячемся он наблюдает мы не можем уйти понятно Наблюдает, не можем уйти блин, был бы какой-нибудь сенсор не знаю сонар который блин помог бы мне Опа. Куда пришли? Можно глядеться, пожалуйста. Дай твою мать. -то. О, сейчас что, сам перезарядился что ли? А где-то тут еще что-то было подобрать. Ну-ка. Себя патроны обратно можно достать. Походу дела. Патроны и в это несовместимы. И где меня видит, а, во господи, да как я к тебе и шел первоначально? угадай-ка ну я вот так у тебя, вот так, как это открыть? Как это открыть? И как это открыть? Ой-ой-ой! Отжечь! Так, добраться-то я добрался. Еще раз думаем. Супер. Наверняка это можно распилить. Но где взять пилу? -мо. А еще раз. Распилить. Где взять Супер. пилу? Наверняка это можно распилить. Но где взять пилу? Где ее взять? И где ты ходишь? Подожди, наверху нету, здесь ничего? Нет, он. Где взять пило? Хороший вопрос. А, что так можно было, что так можно было. Берем. Сади туда. Так. Пилу. И взять. там включил залазь я блин почему-то думаю что пила должна быть у того человечка который там пристегнутый а это типа секретной зоны должна вот это быть Сколько, ну ладно смотрим что у нас здесь имеется Вот патроны взяли хоть. Не зря вас упокоили. Спичек, правда, нету будет. Кто-то еще меня видит? А, это вот этот. Взял. Ладно. Ну-ка, давай-ка я вот... Э, Ну-ка, ка. Ка. Это вот максимально, да? это максимум а это сделать болт можно а здесь мы ничего не можем сделать здесь тоже ничего не можем сделать только здесь максимум ладно Тихо-тихо. У них тихо. припасов нет. Подожди. Да. он меня что убил полностью вот значит как он освобождается все понятно вот так вот он освобождается надо по сюжету идти так это я где? Вот так <Слыш> Куда? я с факелом был мог бы с факелом его поджечь максимум чего-то ладно их не перебить, но к этому надо стремиться. Да, ты кто там? Да. ой ой Ой-ой-ой, блин. нифига не так Так, вот так да не так и вот это будет по двоечкой вот так вот теперь стоять да к чё у нас там на всякий случай сделать? Так это полное. Это какой-то чё с ядом. Рец с ним сделаем, сделаем, соберем Ан нет припасов нет. Да что? Да. Вот так вот. Я тебя сделал. Не понял, ты кто? Ну ладно, мне, по крайней мере, он не помешал, и на то спасибо. То, что нужно. Так. Тоже хорошо. Давайте посмотрим, где это у меня теперь. так так Какая информация к варианты информация гарпун все понятно теперь ну пока вот это давай оставим так тут что у нас понятно Здесь вариантов нет. Ключевой предмет. А что я э -э -э, взял? А чем мне от этого? Не знаю. Честное слово, пока не знаю. Не разобрался. Ладно. Итак. Тихо, тихо, тихо. Забрал. И это не все еще. Я помню, что вы здесь падлы лежите. Или что, или вас здесь нет уже. Куда-то ушли. Или, или я собираю. Собирательство все равно уходит. Отроды. Давай. Так, управление удерживает пробел открыть, чтобы увидеть содержимое сундука, откройте крышку. Полностью если он заминирован, приоткройте крышку, чтобы обезвредить ловушку. Подобрать. Так, этого у меня остального максимум. Вот ты, блин. Так, подорваться бы еще мог. Ладно ключевой предмет вот чем я должен был разрезать -то. вот берем не понял почему максимум только заряжают вот кто же Так, а там у меня что было по максимуму тогда? Шести максимум, что ли? А -а -а, все, понял, что у меня там максимум? Вот этих вот. Ладно. Сейчас проверим мою теорию. Да, собиралки-то, видимо, вот они собираются. Мне интересно, только как вы, Олени, ловушки-то вот эти в этих привели, вы же вроде и не должны заживать на них. Давай, потихоньку. Не надо врываться. Так. Тут все больше никого нету. Гостях у зомби, в гостях узоблю, блин. Перелезай через эту цепь. Почему-то бред такой железный цепь, блин, заплювает. Идять ну на такое не согласно. Стойте. Эй! Подождите, офицер, вы должны взять меня с собой. Детектив. Кастелланос. Наверное, Лесли где-то там. Мы должны его найти. <с zabezok> профиль сохранен. Эпизод не пройден. Сохранить игру. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. Ну, попробуйте тоже играть в эту игру. Посмотрим, докуда вы дойдете. Пока!